Space Всем привет, это Гарри огнем, а это небольшой ролик, в котором я буду ныть. Ныть я буду по поводу игры Dead Space 3, и причин для этого у меня более чем достаточно. Взять хотя бы то, что игра по сути является одной сплошной копипастой, причем копирует она не только предыдущие две части, но и саму себя. Умудряясь сделать повторы на протяжении всей игры, по правде говоря, создалось такое впечатление, что разработчики просто не знали, какой момент будет выглядеть хорошо, а какой нет, и просто решили запилить все варианты. Самый игровой мир лишен всякой логики, или хотя бы намека на логику. Телекинез, которым Айзек пользуется на протяжении всей компании, вдруг в самый важный момент становится недоступным. Видимо, для того, чтобы хоть как-то объяснить идиотскую гибель больного микроцефалии негра. Правда, кроме этого, мы не встретим никаких объяснений, только толпы невразумительных врагов, тонны припасов и, конечно же, мертвый мир. Мертвый он здесь на самом деле, с мертвыми героями, мертвыми врагами и мертвыми уровнями. Так что и на том спасибо. Пожалуй, единственным светлым пятном среди всех этих нелепых врагов, убогих хакерских лабиринтов и в конец загубленного сеттинга является то, что лично для меня игра вызвала ряд весьма теплых ассоциаций. Ведь все эти полетушки, пострелушки, по прыгушке я уже видел лет 20 назад в Тетрисе. Правда, уже тогда они были слегка старомодны.